Смотри, затяжная гора, заезжай. Ну, вроде затягивает, нормально, идет, идет в гору. Подъем крутой, собаки тут застревают постоянно. Ничего, заходит в одного так, Пухляк, не пухляк, но снегу больше колена. побаивается. Давай, давай, давай, давай. <связать> идет идет ну так нормально прошел вообще Молодец, да? но ну, тут в принципе он ну вот так если надавливать вот сколько мы ну, по колено прям да вот я иду вот я проваливаюсь то есть идти здесь невозможно сегодня сколько минус 22 на улице снег хороший плотный там пухляк, ничего не накатано. здесь тоже везде целик, корыто надо пошире, О, зато легкий вылез, раз поправил, 47 килограмм где-то. С чем такой не было. У него первую сделали. 7,5 лошадей. Видите, лошадей. ладно. Ну а у него, видишь, трансмиссия какая-то автоматическая Автомат. Автомат. Две тележки получается Короче, изначально она не поехала. Километров 10 всего уехала. Цепь перетянута была. Ослабил, все, пошла. Короче, 27,5 километров мы замеряли. А так погонять нормально. Ну, Подогревы. Чика. По целику идет Но Глубина небольшая сантиметров 20 мм. Все, wow. Да Короче, натяжку цепи она не любит. Цепочку ослабили. да нормально идет. Если натяжку делаем, плохо идет. Тяжело вообще, скорости вообще нет. так шпарит, да? Стекло зашибись, да? Ничего не летит. Вот стекло, кстати, тема хорошая. Корыты пошире надо поставить будет. Звезду побольше поставим. Девятка звезда ведущая идет, наверное, поставим 11. В дальнейшем 13 будем пробовать Потому что будет один ездить На 11 она вообще попрет за 30 -ку. А так прям шустрая собачка шустрая. Вот у нас самый высокий подъем Сейчас пробуем на собачке залететь вообще легко Легко зашла Все, добрались до избушки На базе Собачка залетела Как ожидалось Единственный минус Подогревы практически не работают кстати подогрева вот взял у железной собаки у парней это хорошая штука вот они два положения все работает прям жарит ручки которые накладки внутри они вообще не работают так собакин трет в горке залетает горки любит да? Ага, горки вообще хорошо залетает